«Боли! Будет много боли!» Вслед за ним маячит Сникерс. Тот, что съел ты, непорядок. Больше есть ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь, так не сможешь, так как жареный арахис растворяется годами в наших слабеньких желудках. Жутко, братцы, просто жутко. Но ну, а коли вам все мало вырессы свои вонзите прямо в баунти с размаху и останетесь навечно с чистрайским наслаждением. Извлечение оттуда всех кокосовых опилок. Но страшнее всех шоколадка, что зовется Милки Та, что гадина, не тонет в молоке, как не старайся. Хоть топи ее в бензине, хоть мочите в керосине, не утонет эта плитка, если только ты не держишь ее саму дна руками. Знаем мы все этот фокус. Нас оберткой не обманешь. Коля, но в воде не тонет, мы такое есть не будем! Будь оно хоть трижды нежным!